поздравляем вас с Песахом. И хотели бы спеть свою песню. Это мы написали. И прежде чем спеть, хотели бы сказать, что а, человек живет, живет, живет. А потом наступает момент, и он может взывать к Богу. И после этого начинает жить. И это уже совсем другая жизнь. И одно дело, когда Христос, Он умер, Он прошел весь путь... И Он воскрес. Но совсем другая жизнь, когда Он воскресает внутри. Когда Он воскресает внутри тебя, когда Он воскресает внутри меня, и ты понимаешь, я могу жить. Я вижу все по-другому. Мои определения внутри, что такое жизнь, что такое любовь, что такое работа, что такое семья, они звучат совсем по-другому. И в принципе об этом и есть наша песня. Больше всего, о чем могла бы мечтать Слышу сейчас, бьется в сердце моем День от ночи я не могла различать Жила как будто во сне Понимая, что все мои дела Сплошная суета в статус верила Но он подвел меня, думала любовь Но это лишь слова, пустые слова Мысли доверяла, ведь знала, что, друзья, но в тяжелый час. Одна осталась я в микачайня. Ты нашел меня, ты нашел меня. Ты сбрал меня среди тысяч лиц с недостатками. Смог меня возлюбить. Мне не надо играть в чужую роль. В присутствии твоем я становлюсь, ты избрал меня среди тысяч лиц с недостатками смог меня возлюбить. Мне не надо играть чужую роль, в присутствии твоем я становлюсь собой. На этом пути еще не раз ошибусь Но милость твоя поднимает меня Вопросом одним я до сих пор задаюсь Как можно так возлюбить предателя, как я? Ведь все мои дела Сплошная суета в статус верила Но он подвел меня, думала любовь Но это лишь слова пустые слова мысли доверяла ведь знала что друзья но в тяжелый час одна осталась я в миг ты нашел меня ты нашел меня ты избрал меня среди тысяч лиц с недостатками смог меня возлюбить мне не нужно Чужую роль в присутствии твоем я становлюсь, ты испрал меня среди тысяч лиц с недостатками. Избрал меня Среди тысяч лиц С недостатками смог меня возлюбить Ты избрал меня Среди тысяч лиц С недостатками